Притча Тресита Сократа. Один человек спросил у Сократа: Знаешь, что мне сказала тебе твой друг? Подожди, остановил его Сократ. Проси сначала то, что собираешься сказать через Тресита. Трисита. Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через Сито правды.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 Оставьте комментарий. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Переходите на канал. Смотрите другие наши видео.